Всем привет! Я Александр. Сегодня мы с вами поговорим о очень полезной в зимнее время опции, особенно в снегопад. Это щетки из стеклоочистителя с подогревом. У меня в руках Подобная щетка. Визуально она практически ничем не отличается от обычной щетки, которая установлена в любом автомобиле. Единственное отличие – это наличие разъема для подключения питания. Эта щетка оснащена элементами подогрева, которые расположены в нижней части щетки по всей ее плоскости. И нагреваются они примерно до 30-40 градусов. За счет этого... Эта щетка не замерзает и идеально чистит лобовое стекло. На этом автомобиле мы уже установили комплект щеток с подогревом. Они ставятся вместо штатных. В комплекте с этими щетками есть очень много различных переходников для того, для того чтобы их установить на поводки стеклоочистителя. Приведена проводка, и все подключено, и установлена кнопка в салоне. Существует несколько возможностей подключения. Это может быть брелочек, это может быть датчик температуры, но мы в основной своей массе используем именно включение с помощью кнопки то есть вы можете их активировать только тогда когда вам это необходимо в рабочем состоянии температура этих щеток где-то около 40 градусов сейчас я вам это покажу вот, примерно вот столько что вполне достаточно для, для того чтобы на них не намерзал лед в момент в снегопад щетки эти включаются с кнопочки кнопочку мы разместили вот в этом бардачке в верхней его части она размещена специально скрытым образом для того, чтобы только владелец знал, как можно активировать эти щетки. Ведь они в основной массе нужны только в зимний период и, и в момент именно снегопада. Во все остальное время а, они работают так же, как и обычные щетки. Естественно, а, подогрев происходит только при включенном зажигании. И если вы забыли выключить кнопочку и выключили зажигание, они, естественно, выключаются и тем самым не разряжают штатный аккумулятор.